Есть, есть, есть, есть, есть! Второй раз! Второй раз! Второй раз! Привет, мужики, это человек. Давно не было открытий кейсов в Counter-Strike, просто по той причине, что, ну, мне там ничего не дропается. Нажим, мне выпадали только один раз, и то он не особо дорогой был. И я увидел, что сейчас на Ютубе опять начинают набирать обороты open кейсы, Особенно, знаешь, вот этих браво-кейсов, которые на секундочку стоят 3000 рублей. И мы сегодня откроем, во-первых, браво-кейсы. Там, если не ошибаюсь, 5 браво-кейсов на 15 тысяч рублей. Плюсом мы откроем капсулы, в которых можно выбить корону. Нет корона, о которой вы подумали, там корона, наклейка стоит в районе полтинника Одна такая капсула стоит 1300 рублей Их там тоже будет немало, поэтому, ребят, влепите лайк На ролик потрачено 25 тысяч на Браво кейсы Капсулы плюс Феникс кейсы, которые сейчас стоят в районе 188 рублей за штуку 144, прошу прощения И, по-моему, Призма 2 В общем, open кейс выходит не такой дорогой Относительно даже той же прокачки подписчика Но, тем не менее, это КС А там не то что риски Шанс выиграть 0.01% что -то. Ну, типа ножик, чтобы выпал Ну, короче, ты понял В общем, риски жесткие Ребят, если вам нужен кс-контент на этом канале Знаешь, сейчас популярный крафт АК-47, блуджем Или еще что-то подобное э, Влепите лайк Я увижу, что вам это нравится И мы будем делать Мы будем делать грязь, жесть это все будет естественно Как вы любите на миллиарды, миллиарды Дорого, ну ты понял Приятного тебе просмотра С тобой человек человек Несменный на этом канале Оно и логично, потому что канал мой Вот, приятного тебе просмотра Погнали! А что мы видим? И прикиньте его, вот, да, ну вроде бы немного браво кейсов, немного капсул с наклейками, но это стоит дорого, реально дорого. То есть помимо 25 к еще пришлось докинуть, чтобы купить, собственно говоря, все вот эти вот контейнеры. Просто пиксели за деньги, блин. Вот тут феникс кейсы, сломанный клык кейсы, прошу прощения. Будем открывать. Я, кстати, где-то в глубине души плачет мой внутренний инвестор, потому что капсулы с наклейками и кейсы операции браво у меня на холде лежат. То есть, ну, один или два кейса типа у меня было, я тут накупила, знаешь, мне их открывать вообще жалко, потому что, ну, типа, понятно, что они будут расти в цене, и я такой, сейчас мы их откроем. Жалко, но надеюсь, вы инвестируете лайки в этот ролик, и все будет замечательно. Так, ну что, погнали. А, кейс операции «Сломанный клык». Подожди, давай посчитаем, сколько их. 8. 8 кейсов, покупаем 8 ключиков сразу. Это еще 1400. И вот в этот момент <соценно> <соценно> стоит сказать, как же мне нравится открывать на сайтах. Там ни ключи, ничего покупать не надо, у тебя уже все готово. Первый кейс, блин, Counter-Strike, слив денег. Не, если сегодня выпадет нож, это будет реально событие. Но... За yes! ЗАНОС! неплохо. Ну и вот, конечно, лучше открывать на других сервисах, чем в Counter-Strike. И, конечно, нет, реально огромное спасибо спонсору ролика. Это сайт под названием Wildrop. Там офигенное обилие кейсов. Есть бесплатный кейс за полмиллиона рублей. И у тебя будет промик на плюс 40%. То есть, косаря ты уже 1400 получаешь. И то есть, просто раз, и ты уже такой в плюсах, даже не открыв ни единого кейса. Это очень круто. Плюс будет промик на прокрут. А Уэл, well, так сказать, колеса. Где до сотника рубликов лежит То есть офигенная тема, два промика Будет реально офигенная платформа Для того, чтобы окупаться Плюс мы делали прокачки подписчикам И там подписчику даже АВП Градиент выпадало Не на моем аккаунте, а на аккаунте, блин, подписчика На фейке выпал ВП Градиент С тайного кейса, поэтому офигенный сайт Всем рекомендую, кстати, вот этот ножик а, Мы тоже вывели с WowROP. <laughs> а, да, мы вывели оттуда, и причем с интересным достаточно Флотом, 0.69, 0.69 467 на секунду а, дает ли мне это что-то? Нет, но типа красивое число, а мы это тоже оттуда вытащили, поэтому все бонусы и халява в прикрепе, там ну реально офигенный. хотя бы перейдите, пожалуйста, чтобы активность была, и а мне потом еще выделили денег, финансов, так сказать, на подобную панкейс. Ну ладно, спасибо, что послушали информацию, поехали, следующий кейс, сломанный клык, я надеюсь, я свой не сломаю, все-таки хочется нож, главное, чтобы шла запись, это основное, блин, а ножик хотелось бы. Есть, еще один занос Как же я люблю эту игру, серьезно Так, у нас остается, остаются в принципе кейс Я предлагаю прямо сейчас а, докупить ключи на Феникс и чередовать Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Девять феникс кейсов, прекрасно Мы покупаем еще девять ключей Как же, блин, это дорого Поэтому, уайлдроп, спасибо Все-таки а, ваш сервис лучше, чем Counter-Strike. На мой а, взгляд Мы дальше открываем в принципе феникс кейсы Пошла жара Я сейчас опять начну вот эти вот маневры делать не знаю, как вы это любите. Хамелеон, гудбай, и у нас... Блин, ну слушай, очень похоже на нож Очень похоже на нож э -э, Крутой скин, я не знаю, что это такое, но оно, наверное, дорогое Шучу, это ширпотреб э -э, Как это называют в Counter-Strike Давай-ка сразу капсулу с наклейкой долбанем Раз, два, три, четыре, пять, шесть Почему я считаю? Потому что я не помню, сколько я купил Покупаем шесть ключей, и это еще 432 рубля Не очень круто, ну ладно Вот эту историю, если выбьем, все Это просто, это шикарно, это офигенно Поехали, сразу первая капсула Ничего не пролетает, э -э, оно и не удивительно Потому что Counter-Strike вот это занос Вот это офигенная история Она ничего не стоит Да. А браво кейсов тем временем у нас Раз, два, три, четыре а, Пять штук Пять кейсов на Пять кейсов ну, конечно, а, мы же сходим на паузу и очищу инвентарь Мне не нравится момент, типа, почему нельзя просто сделать, типа, ваши предметы перемещены Зачем добавлять вот это ожидание? Можно же как-то оптимизировать Но ну, я думаю, не только мне, ставь плюс в комменты, если тебе это тоже не нравится Ну, типа, серьезно, то есть ты сидишь такой, М -м, классно, посмотрю-ка я на те скины, которые я выбрал, почему нет? А меня это немного напрягает, и мне это вообще не нравится а, Мы покупаем, кстати, 5 ключей на Браво Кейсы, это еще 900 рублей Жалко деньги, конечно. Эти деньги лежали на новые кейсы. На новые кейсы, на новая операция. Потому что я знаю, что она должна быть. А, как вы и все, как и все вы ожидаете, да? Офигенно, черная лимба, статрек, вау, это круто, и это молодежно Слушай, идем дальше, открываем следующий сломанный клык Блин, ну вот хоть одно красное, типа, тут же, по-моему, есть поток информации в этом кейсе Статрек, поток информации, все, человек счастливый Но это очень крутой скин под названием «Глубокий, дорогие друзья, рельеф» Это просто замечательно А если без шуток, без вот этих мемов, как говорит молодежь Мне это не нравится, и меня это начинает раздражать Потому что сколько кейсов в Counter-Strike я не открыл ну, их реально за последнее время было много, и... Треугольник! Ну, комментарии реально излишни. Сколько кейсов я открывал, да, за последнее время? Мне не выпадало ровным счетом ничего. Проклятый аккаунт, человек человек пожалуйста. Ну, серьезно, мне это не нравится, можно хоть один ножик. Я там, знаешь, смотрю, типа, ютуберам ножи, красные скины выпадают, а я такой сижу и такой, ну, классно, да, ребят, молодцы. Слушайте, а можно все-таки корону? Тут не нож, тут нужна корона. Реально ли это? Chicken Lover, отлично, отличнейший выбор, спасибо большое о контр-стрике. Феникс Кейс, блин, я начинаю нервничать, серьезно, мне это, мне это надоело, мне это вообще надоело, это, это опять тэг. Конечно. Куда же без него? Поэтому я рекомендую открывать на УАА Дроп. Это реально лучший выбор, чем... Не туда мы пошли! Э -эти... Нет, эти кейсы я трогать не буду. Они лежат, и они никуда не уйдут с моего инвентаря. У меня есть Браво кейсы. А, конечно, есть оружейные, которые стоят э, больших денег. Так же, в принципе, как и Браво. У меня сломался стул, не нашли это? Есть! Есть, есть, есть, есть! Это реально, это знак был, боже, это был знак, это был знак, это просто, это, это сказка. Я не знаю, но он, по-моему, он не ос... Прямо с завода, красота, я так давно не радовался, сколько он стоит на торговую... Ребят, не знаю, как на это реагировать, как на это реагируют другие ютуб. 8700, красота, красота Ну красота, красота Фух, спасибо, Counter-Strike В любом случае, я не плюсанулся, ну ладно Пару кейсов, браво, мы купили Ой, ой, я начну вот эти вот манипуляции Может еще раз еще выпадет, дропнется со стула, дропнется нож Слушай, как же это приятно Это реально, спасибо, Counter-Strike Это очень приятно Так, капсула с наклейкой сообщества, а если я встану, типа, ну и попрошу а можно что-нибудь дорогое, корону давай еще Корону, корону, корону, блин У меня уже, знаешь, как-то, я даже зарядился Я реально зарядился, у меня появилась появ Настрой. Реально, ну, я кайфанул от этого. Фух, я еще такой, знаешь, смотрю и думал, оно... Оно не докатится. Оно докатилось, блин. Ладно. Это круто. Это офигенно. Давай ножик еще. Блин, если нож выпадет, все. Это вообще, это самый лучший ролик по кейсам в Counter-Strike. Серьезно. Пожалуйста. Давай. КСочка. Наша дорогая. Азимов, Авапку, трек прямо с завода. И все. Я просто вот на превьюху вот так вот сделаю. Такой типа, да ну. А если в позе Орла открыть? Может все-таки... Блин, ну... Ну все, типа, наверное, на этом везение закончилось. Открыть э -э, кейс браво. Прикинь, огненный змей выпадет. Давай позорлася. Не, ну серьезно, тунчик вообще за новости, дорогие друзья. Да, позорла, счастья, здоровья, успехов. Удачи, пожалуйста, давай, пожалуйста, блин, огненный змей, плес. Ну неплохо, ну неплохо, ну нормально Окей, он, он вообще никакой То есть он уставший, его по максимально Потаскала жизнь, и он похож на меня Реально неплохо Он закаленный в ампу Это после полевых испытаний Я не знаю, сколько он стоит Почему после полевых испытаний Он выглядит настолько ужасно Может быть это какой-то редкий скин Я это проверю, но почему Нет, вы надо мной будете смеяться, но почему он выглядит так Когда скин после полевых Объясните мне Такого же не должно быть. А может реально, типа, какой-то супер редкий, знаешь, дорогой скин, а я не шарю. Я его не буду, конечно, продавать, пусть лежит, пока не удостоверишь в том, что он. Ну, что он, типа. Он обычный. У меня, кстати, звук плохо слышно, кейсов. Ой-ой-ой. Звук реально плохо слышно. Мне не нравится. Так, ну окей, будем надеяться, что сейчас станет получше. Да, вроде бы как звук появился. Хорошо, откроем следующий кейс. Это сломанный клык контейнера. Может нож? Может нож? Типа. Почему звук опять не слышно? Что за фигня? Почему не слышно звук? Я не понимаю, почему не слышно звук, серьезно Я уже все попробовал, тебя вроде слышно Да, вроде звук есть, окей Пойдет Блин, ну он не статрек, конечно Ну но... треугольник, ну это Ну вот, выглядит, как выглядит скин После полевых испытаний, хотя он тоже ни о чем, да Но по-моему здесь все гуд Да не, блин, да не должен, ну серьезно да не должен выглядеть так скин после полевых. Подожди, а какой тут а, 0.1.77? Так, после полевых. 0.2. А есть какой-нибудь скин, закаленный в боях? Мне просто надо кое-что проверить. Но ну, немного поношенное, это понятно. Поношенное, вот. А, 0.4. Блин, я немного не понимаю 0.2 Просто здесь, после полевых испытаний И 0.37 Ну, может, это граница От, от, от, от 0.4, наверное, начинается, да, поношено? Я просто не шарю серьезно Можете над мной смеяться, я не шарю Закаленная в боях Но тут уже не 0.4, тут 0.5 Не, мне нужно посмотреть Я пока не чек, но я не, не буду уверенным 0.2 Все-таки 0.36 По-моему, это что-то интересное Типа, знаешь, там, аля самый грязный скин Напишите, пожалуйста, в комментах Мне очень интересно очень интересно. Блин, но сейчас я немного расстроен. Типа, я все-таки после океанской пены я так я взбодрился. Офигенно взбодрился. Но сейчас как-то уже, ну, типа, все. Я понимаю, что, наверное. Этот увлекательный драктон закончится. Я, как обычно, не получу ничего. И сейчас, прикинь, корона бы выпала. Голографическая наклейка. Я не думаю, что она супер дорогая и супер редкая. Вообще, я в этом очень сомневаюсь. Я даже уверен, что она стоит копейки. Она стоит... Она, ребят, стоит 137 рублей. У нас остается всего ничего кейсов. Один феникс, один сломанный клык, два браво и два, две капсулы. Давай мы откроем еще одну капсулу. Блин, ну хотя бы банана. Хотя бы банана. Хотя он тоже недорогой. На корону было бы, конечно, вообще шикарно. Но это чекин Лаура выпадает и это очень дешево. Открываем еще один браво кейс. Давай все-таки я сяду в, в, в, в специальный тотем. Так сказать, человек тотем. Что-то э, будет. Блин, как бы мне хотелось еще одну океанскую пену. Пожалуйста. Либо огненный змей, либо эмочку. Это не эмочка. И не огненный змей, я даже не нож. Я расстроен. Не, ну типа могло, конечно, быть так, что вообще ничего не дропнулось. П2000 это, это круто. А, ну блин. Ну, я не знаю, друзья. Ну, серьезно. У меня, кстати, есть еще одна капсула с наклейкой. Ай, подожди, еще два Браво. То есть я, я получается, чего-то не досчитался. Или нет? Я немного не понимаю, у меня еще один Браво кейс. Ладненько. Это Никив. Да, все правильно. У меня один Браво кейс остается, все верно. Можно? Ну что-то дорогое, пожалуйста. Ну не разочаровывай меня, контр. Второй раз. Второй раз, второй, она выпала просто, она выпала, Егорыч, это в начало. Мужики, второй раз, океанская пена, это 18 тысяч рублей, если она стоит так же, я не знаю. Какого... И, а причем опять выпал, ну это я встал, окей, но ну, это, это хорошо, это не окуп, но это пойдет. Это прямо с завода, подожди, так может они только прямо с завода бывают, но это также стоит, типа, что смотреть, это то же самое. Итого у нас, у нас реально крутой open case, типа, это 18 тысяч, но я реально счастлив, я вообще, я просто безумно счастлив всей этой историей. Еще есть один ключ. Да, все правильно я посчитал. Ребят, это не окуп. Я, честно, настраивался немного на другой. Сейчас выпадет корона, конечно. Ну ладно, это не корона далеко. Абсолютно не корона. М -м -м, блин. Ну, типа две океанских пены. И непонятно какой камуфляж. Я жду, кстати, ваших комментариев по этому поводу. Давай еще откроем кейсики. Я загорелся. Я прям загорелся. Подожди, феникс. Ну еще раз, допустим, может выпадет все-таки Азимов. У нас еще есть деньги. Вот так вот происходит байт человека на открытие кист. 18 тысяч что-не выбили. Блин, бывает вообще ничего не дропается. Азимов пролетел. Может, выкатиться Азимов, Азимов, Азимов, Азимов. Это юспик Это не Азимов. Но не, мы все-таки еще пооткрываем Блин, я забайтился. Я жестко забайтился. Я не буду открывать Браво больше. Ну типа или открой, я подумаю, кстати. А может еще что сделаем? Блин, я переживаю. Да переживаю, что я открою, мне ничего не дропнется М -м -м. Слушай, кейсов у нас Реально много, кейсов у нас много У нас есть разлом Давай откроем разлом, почему нет Конечно, хотелось бы сегодня видеть авопазимов Очень хотелось бы, но Может нож? Я давно не видел ножа Но типа, ну, это не похоже на нож Честно, это вообще недалеко не нож Есть гремучий кейс а -м -м -м. Тут, тут, в принципе, тоже есть Юспит, поток информации Мы чуть-чуть пооткрываем, пройдемся потому что у меня есть Не знаю, да буду ли открывать чекапсулу Слушай, ну ролик реально получился крутой, но я типа, я немного, ну в небольшом телете, я, я, почему-то я надеялся на нож, Эээ... кстати, статрек, еще из кейсиков, которые у меня есть, сувенирки открывать точно не буду, запрятная призма, можно долбануть призму, но опять же, тут император, я не хочу, оружейный кейс тоже нет, И есть расколотая сеть, кстати, а здесь АВП, на секундочку, распространение, а я предлагаю немножечко подолбить эти кейсы, а я предлагаю чуть-чуть... Чуть-чуть, 4 штучки, 720 рублей, между прочим Ребят, долбаните лайк Этот ролик, э, подобного контента на моем канале не был давно Open кейс. Э, контента на канале Опенкейс не было Нет, я имею в виду именно в Counter-Strike Но типа, сегодня мне сильно фартануло, что выпали пешки. Иначе это было бы, это было бы очень обидно А у нас, кстати, ключ от расколотой сеть, 3 штуки еще Давай, да если фастиком И еще два кейса, один я открою все-таки в позе По-моему, в позе мне и выпал п-2000 Два П двухтысячных выпало, Это супер офигенно, но хотелось бы чего-то подороже. Например, в Бизон. Пойдет. И крайний на сегодня кейс. Давай, с крайнего нож. Это будет великолепно, телегранно, Нож, нож, а может нож, а может быть АУК. Такой получился ролик. Ребят, реально хочу сказать огромное спасибо спонсору. Без их помощи ролика бы не было. Выпало сегодня две океанских пены. Это определенно круто, потому что, ну, мы хоть немного плюсанули с этой всей историей. Вот, на этом все. Это был человек, Надеюсь, вам панкейс понравился. Мы не окупились, но, блин. Опять же, если мы наберем лайки, я еще сделаю подобный ролик, но он уже будет интереснее, он будет дороже. Это был своеобразный пилотный видосик. Всем огромное спасибо, это был я, человек. До новых встреч, дорогие друзья. Пока.